Приветствую на канале Шарабара, продолжаем тему про дивизии СС. В прошлый раз мы поговорили в общем про них, сейчас же посмотрим конкретно на определенные дивизии. Сразу говорю, затронем мы не всех, так как их довольно много и дробить данное видео на две еще части, честно, желания нет. Поэтому сразу же объявляю, что на канале грядут мини-перемены. Если раньше правило было видео не длиннее 15 минут, то теперь я растягиваю хронометраж до 20 минут. Во-первых, тем самым я избавлюсь от момента, когда видео получилось условно на 16-17 минут, и чтобы уложиться в свой хронометраж, я должен каким-то образом эти лишние минуты убрать, тем самым, возможно, немножко повредив смысл. И, в общем, дабы подобного больше не повторялось, теперь видео станут немножечко длиннее. Ну, думаю, 20 минут вполне себе приемлемо. Ладно, что-то я заговорился, переходим к теме. Почти все дивизии имели собственные эмблемы, тактические или опознавательные знаки, отнюдь не носившиеся чинами данных дивизий в качестве нарукавных нашивок. И, кстати, редкие исключения, кои имели место быть. Тем не менее, общую картину не меняли. Эмблемы наносились белой или черной масляной краской на дивизионную военную технику и автотранспорт, здания, в которых были расквартированы чины соответствующих дивизий, соответствующие указатели в расположении, частей и так далее. Эти опознавательные знаки дивизии СС, почти всегда вписаны в геральдические щиты, во многих случаях отличались от петличных знаков чинов соответствующих дивизий. Первая танковая дивизия СС – Лейпштандарт СС Адольфа Гитлера. Название дивизии означает «ССовский полк личной охраны Гитлера». Эмблемой дивизии служил щит-тарч с изображением отмычки. Выбор столь необычной эмблемы объясняется весьма просто. Фамилия командира дивизии Йозефа Дитриха была «говорящей». По-немецки «Дитрих» означает «отмычка». После награждения его дубовыми листьями к рыцарскому кресту Железного креста, эмблема дивизии стала обрамляться двумя дубовыми листьями или полукруглым дубовым венком. Вторая танковая дивизия СС Дас Рейх. Название дивизии Рейх в переводе на русский означает империя, либо держава. Эмблема дивизии служил вписанный в щит Вольф Сангель, Волчий Крюк, старинный германский знак оберег, отпугивающий волков и оборотней, расположенный горизонтально. Третья танковая дивизия СС – «Мертвая голова». Дивизия получила свое название от эмблемы «Мертвой головы», ну, череп с костями. Символ верности вождю до самой смерти. И эта же эмблема служила опознавательным знаком дивизии. Четвертая мотопехотная дивизия СС – «Полиция». Данная дивизия получила такое название потому, что была сформирована из чинов германской полиции. Эмблемой дивизии служил «Волчий крюк» Вольф Сангель в вертикальном положении. Пятая танковая дивизия СС «Викинг». Название объясняется тем, что она, наряду с немцами, рекрутировалась из жителей стран Северной Европы, то есть Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, а также Бельгии, Нидерландов, Латвии и Эстонии. Эмблемой дивизии служил косовидный крест «Солнечное колесо», то есть свастика с дугообразно загнутыми перекладинами. Шестая горнострелковая дивизия СС «Норд». Название данной дивизии объясняется тем, что рекрутами были также страны Северной Европы – Тания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония и Латвия. Эмблема дивизии служила вписанная в щит германская руна «Хагаль», напоминающая русскую букву «Ж». Руна считалась символом непоколебимой веры. Седьмая добровольческая горнострелковая дивизия СС принц Евгений, ну или же принц Ойген. Данная дивизия, рекрутировавшаяся в основном из этнических немцев, проживавших на территории Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Воеводины, Баната и Румынии, была названа в честь знаменитого полководца Священной Римской империи германской нации второй половины 17-го, начало 18-го веков принца Евгения. По-немецки, это Ойген. Евгений Савойский, прославившегося своими победами над Турками, османами и в частности завоевавшего для римско-германского императора Белград. Эмблема дивизии служила древнегерманская руна Одаль, означающая наследие и кровное родство. Восьмая кавалерийская дивизия СС Флориан Гейер названа в честь имперского рыцаря Флориана Гейера, возглавившего в период крестьянской войны в Германии один из отрядов немецких крестьян, восставших против князей. Поскольку Флориан Гейер носил черные доспехи и его черный отряд сражался под черным знаменем, сс рассматривали его в качестве своего предшественника. Флориан Гейер героически погиб в бою с превосходящими силами германских князей в 1525 году. В долине Тауберталь. Эмблемой дивизии служили обнаженный меч острием вверх, пересекающий щит справа налево по диагонали и конская голова. Девятая танковая дивизия СС – Гогенштауфен. Данная дивизия была названа в честь династии швабских герцогов и средневековых римско-германских императоров-кайзеров – Гогенштауферов, ну или просто Штауфенов. При них средневековая германская держава, Священная Римская империя германской нации, основанная еще Карлом Великим и обновленная Отто Первым Великим, достигла пика своего могущества, подчинив своему влиянию Италию, Сицилию, Святую Землю и... Польшу. Гогенштауфены пытались, опираясь на высокоразвитую в экономическом отношении Северную Италию в качестве базы, централизовать свою власть над Германией и восстановить Римскую империю, как минимум западную, в границах империи Карла Великого. В идеале же всю Римскую империю, включая и Восточную, она же Византийская. В чем, однако же, не преуспели. Наиболее известными представителями династии Гогенштауфенов считаются кайзеры-крестоносцы Фридрих I Барбаросса и его внучат, племянник фридрих II, император римский король германский сицилийский и иерусалимский а также конраде потерпевший поражение в борьбе с римским папой и герцогом карлом анжуйским за италию и обезглавлены французами в 1268 году эмблема дивизии служила расположенный вертикально обнаженный меч острием вверх наложенный на заглавную латинскую букву h 10 танковая дивизия СС «Фрунсберг» названа в честь германского полководца эпохи Возрождения Георга фон Фрунсберга прозванного отцом Ланскнехтов, под командованием которого войска императора Священной Римской империи Германской нации и короля Испании Карла V Габсбурга покорили Италию и в 1514 году взяли Рим, вынудив римского папу признать главенство империи. Рассказывают, что свирепый Георг Фрунсберг всегда возил с собой золотую петлю, которая намеревался удавить папу римского, если тот живым попадет к нему в руки. Эмблемой данной дивизии служила готическая F, наложенная на дубовый листок, расположенный справа налево по диагонали. 11-я мотопехотная дивизия СС «Нордланд». Название объясняется тем, что она рекрутировалась в основном из добровольцев-уроженцев североевропейских стран. Опять же, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Латвия и Эстония. Эмблемой данной дивизии служил геральтический щит «Тарч». Давайте так, в дальнейшем просто «щит». Априори это значит «щит Тарч». Просто, ну вы поняли. С изображением солнечного колеса, вписанного в круг. 12 танковая дивизия Гитлер Данная дивизия рекрутировалась в основном из рядов молодежной организации Третьего Рейха Гитлер-Югент, то есть гитлеровская молодежь. Тактическим знаком данной молодежной дивизии СС служила древнегерманская солнечная руна СИК, символ победы и эмблема гитлеровских молодежных организаций Юнгфольк и Гитлер-Югент, из числа членов которых рекрутировались добровольцы дивизии, наложенные на отмычку, это такое равнение на Дитриха. Тринадцатая горнострелковая дивизия Вафан Сс Ханжар состоявшая из хорватских, боснийских и герцеговинских мусульман-босников. Ханжар – это традиционное мусульманское холодное оружие с изогнутым клинком. Эмблемой дивизии служил кривой меч-ханжар, направленный слева-направо, вверх по диагонали. По сохранившимся данным, у дивизии имелся и другой обознавательный знак, представлявший собой изображение руки с ханжаром, наложенной на сдвоенную эсэсовскую руну «Сик». 14-я гренадерская дивизия Вафен-СС, она же дивизия Галичина. Эмблемой дивизии служил старинный герб города Львова, столицы Галичины. Это лев, шествующий на задних лапах в окружении трех трезубых корон, вписанный в варяжский щит. 16-я мотопехотная дивизия СС «Рейхсфюрер СС». Данная дивизия была названа в честь Рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Эмблемой служил пучок из трех дубовых листьев с двумя желудями у черенка в обрамлении лаврового венка. 17-я моторизированная дивизия СС «Готз фон, Берли. фон Берлихинген». Данная дивизия была названа в честь героя крестьянской войны в Германии, имперского рыцаря Георга фон Берлихингена, борца с сепаратизмом германских князей за единство Германии, предводителя отряда восставших крестьян и героя драмы Йогана Вольганга фон Гетте, Гетц фон Берлихинген с железной рукой. Эмблемой дивизии служила сжатая в кулак железная рука Гетца. 18-я добровольческая мотопехотная дивизия СС «Хорст-Вессель». Данная дивизия была названа в честь одного из мучеников гитлеровского движения командира берлинских штурмовиков Хорста Веселя. Сочинившего песню Знамена высь» и убитого коммунистическими боевиками. Эмблемой дивизии служил обнаженный меч острем вверх, пересекающий щит справа налево по диагонали. По сохранившимся данным, у дивизии Хорст Весель имелась и другая эмблема, представлявшая собой стилизованные под руны латинской буквы «СА». То есть это. Это... это вот штурм Абтейлунген. Надеюсь, я правильно произнес, поправьте, если что. Говоря понятно, штурмовые отряды, вписаны в круг. 21-я горнострелковая дивизия, скандербек эта рекрутировавшаяся в основном из албанцев дивизия была названа в честь национального героя албанского народа, князя Георгия Кастриота. Пока Скандербек был жив, турки-османы, неоднократно терпевшие от него поражения, не могли подчинить своей власти Албанию. Эмблемой дивизии служил старинный герб Албании – «Двуглавый орел». По сохранившимся сведениям, у дивизии имелся и другой тактический знак – стилизованное изображение шлема Скандербега с козьими рогами, наложенное под две горизонтальные полоски. 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Мария Терезия. Данная дивизия, рекрутировавшаяся в основном из этнических немцев, которые проживали в Венгрии и из венгров, была названа в честь императрицы Священной Римской империи Германской нации и Австрии. Королевы Богемии – Чехии и Венгрии Марии Терезии фон Габсбург. Одной из наиболее выдающихся правительниц второй половины 18 века. Эмблемой дивизии служило изображение цветка василька с восьми лепестками, стеблем, двумя листьями и одним бутоном. 23-я добровольческая мотопехотная дивизия Waffen-SS СС Кама. Она состояла из хорватских, баснийских и герцеговенских мусульман. Кама – это название традиционного для балканских мусульман холодного оружия с изогнутым клинком, нечто вроде етагана. Тактическим знаком дивизии являлось стилизованное изображение астрономического знака солнца – венце из лучей. Сохранились сведения и о другом тактическом знаке дивизии, представлявшем собой руну Тюр, с двумя стрелковыми отростками, перпендикулярными стволу руны, в ее нижней части. 23-я добровольческая мотопехотная дивизия СС Нидерланды. Название данной дивизии объясняется тем, что ее личный состав рекрутировался в основном из нидерландских волонтеров Вафан СС. Эмблемой дивизии служила руна Одаль, с нижними концами в форме стрел. 24-я горнострелковая дивизия «Карстовый егеря» или «Егеря Карста». Название данной дивизии объясняется тем, что она рекрутировалась в основном из уроженцев горной области Карст, расположенной на границе между Италией и Югославией. Эмблемой дивизии служило стилизованное изображение карстового цветка, вписанного в геральдический щит варяжской формы. 25-я гренадерская дивизия «Хуньяди». Данная Девития, рекрутировавшаяся в основном из венгров, была названа в честь средневековой трансильванской венгерской династии Хуньяди, наиболее выдающимися представителями которой были Янош хунеди и его король Матеж I Корвин. Героически сражавшиеся за свободу Венгрии против турок-османов, эмблемой Девитии служил варяжский щит с изображением стреловидного креста, символа венской национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы» под двумя трехзубыми коронами. 26-я пехотная дивизия Вафен сс «Гембеш». Данная дивизия, состоявшая в основном из венгров, была названа в честь венгерского министра иностранных дел, графа Дьюлы Гембеша, убежденного сторонника тесного военно-политического союза с Германией и ярого антисемита. Эмблемой дивизии служил варяжский щит с изображением того же стреловидного креста, но под тремя трехзубыми коронами. 27-я добровольческая пехотная дивизия СС «Лангемарк». Данная дивизия, сформированная из германоязычных бельгийцев, фламанцев, была названа в честь места кровопролитного сражения, происходившего на территории Бельгии, в Великую войну, то бишь Первую мировую. В 1914 году эмблемой дивизии служил нормандский щит с изображением Териспеллиона. 28-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Болония». Данная дивизия была обязана своим названием к тому обстоятельству, что была сформирована в основном из франкоязычных бельгийцев баллонов. Эмблемой служил щит с изображением перекрещенных в форме буквы «Х» прямого меча и кривой сабли рукоятками вверх. 29-я Гренадерская пехотная дивизия Вафен СС Рона. Данная дивизия – это Русская Освободительная Народная Армия. Состояла из русских добровольцев Каминского. Тактический знак дивизии, наносившийся на ее технику, судя по сохранившимся фотографиям, представлял собой уширенный крест с аббревиатурой «Рона» под ним. 29-я гренадерская дивизия Вафан СС Италия. Дивизия обязана своим названием тем, что состояла из итальянских добровольцев, сохранивших верность Бениту Муссолини. После его освобождения из заключения отрядом германских парашютистов во главе с штурмбанфюрером черт возьми, почему так сложно этот немецкий язык? Во главе со штурмпан СС от Аскарцени. Тактическим знаком дивизии служила вертикально расположенная лекторская фасция. Итальянский итальянски Litorio". Связка против, ну, либо Роск, с вложенным в них топором. Это, кстати, официальная эмблема национальной фашистской партии Бенито Муссолини. Чисто держу в курсе. 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС, 30 января. Данная дивизия названа в память дня прихода Адольфа Гитлера к власти. Это произошло 30 января 1933 года. Эмблемой дивизии служил нормандский щит с изображением вертикально расположенной боевой руны, символа древнегерманского бога войны Тюра. 33 третья пехотная дивизия в АфнС Шарлемань. Данная дивизия была названа в честь Франкского короля Карла Великого, короновавшегося в восьмисотом году в Риме императором Западной Римской империи и считающегося основателем современной германской и французской государственности. Эмблемой дивизии служил рассеченный нормандский щит с половиной римско-германского имперского орла и тремя геральдическими лилиями французского королевства. 34-я добровольческая гренадерская дивизия СС Ландсторм Недерланд». Название означает Нидерландское ополчение. Эмблема дивизии служил вписанный в нормандский щит голландский национальный вариант волчьего крюка Вольф Сангеля. 36-я гренадерская дивизия Вафан СС Дерливангер. Эмблема дивизии служили щит, две пересеченные в форме буквы X, ручные гранаты, колотушки, и рукоятками вниз. И 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС Люцов. Дивизия была названа в честь героя борьбы с Наполеоном, майора прусской армии Адольфа фон Люцова, сформировавшего первый в истории освободительных войн германских патриотов против наполеоновской тирании Добровольческий корпус Черный Егиря Люцова. Тактическим знаком дивизии служила вписанная в щит изображение прямого обнаженного меча Остреем вверх, наложенного на за главную годическую лидеру «Л», то есть Людцов. Как я и сказал, это не все дивизии, но я взял те, у которых были названия и эмблемы которых также удалось найти. Такие вот пироги. На 7 позвольте откланяться. Счастливо.